Всем привет, ребята, показываю свой участок, который купил, получается, за, ну, часть, не все, как бы за донаты. Благодаря вам я собирал донаты, копил и купил вот этот прекрасный участок. Огромное всем спасибо, кто поддерживал, я сам в шоке, что у меня получилось так сделать, я не ожидал. Бассейнчик маленький для дочки. Сейчас все вам покажу. Дом купил, получается, за 990 тысяч. Это я временно сделал себе. Мангал здесь, чтобы казан. Сейчас покажу вначале участок, потом покажу дом. Яблонька. Здесь я буду делать пристройку. Я вот это все уберу. Вот это все уберу и сделаю здесь теплый... Э -э теплое помещение для отопления дома это летний дом сразу говорю для отопления короче туалет ванна и отопления всего дома будет стоять солярная тема там котел вот я уже сделал э, уровень по какому будет идти вот В следующий раз я сюда приеду сниму все вот это сниму все вот это и э, буду делать фундамент буду делать фундамент здесь вот вчера убрал отсюда здесь был дикий виноград очень два я его два дня выдирал вот маленькие елочки смотрите у меня здесь зимой наряжать буду идем дальше это для укропа ну для укропа для петрушки для зеленого лука грядочка такая колодец 5-метровый а пять колец вот здесь такая но ну, здесь мы не сидим, здесь много комаров с этой стороны. Вот, я все время стол туда выношу, сейчас мы уже просто уезжаем, я поэтому перенес сюда его. Вот. Дальше что у нас тут? Ну это летний душ, летний душ. Наверху там 200 литровая бочка стоит. К сожалению, пока шубил туалет. газон тут всякая шляпа. Вот. Красота. Самое-самое офигенное, что мне нравится. Больше всего, что мне нравится Здесь у меня дровишки Ребята, это то, что у меня вот лес Мне сказали, что 5 метров От забора лес мой как бы Ну, даже можно посмотреть по тому участку Что вот тоже он немножко подальше Тут 2 метра Но все равно Вот это кайф, лес Понимаете, просто лес Просто лес, ребята Я не ожидал, что вот у меня есть маленький мостик вида здесь тоже вода Ну стоит наверное а потом сейчас я не вижу я что-то совсем просто лес все там лес я не знаю может покажу карту потом это просто там лес я не знаю километров 10 блять, лес вот сейчас пойдем в дом покажу вам что в доме дом летний его надо будет киплять весь Дом надо будет по-любому утеплять, потому что даже вот час ночью мы спим, детям холодно. Мне хорошо, я парень плотный, мне хорошо. Заходим в дом. Заходим в дом. Первый этаж. Вот здесь холодильничек, холодильничек, ой, стол, вот, так, холодильник, дом, вот, там еще целая комната, ну там сейчас жена, сын, я туда сходить не буду, обычная комната, полноценная, так сказать, тут у нас, опа, бандит спускается, Нравится тебе здесь? Да. Уезжать неохота. Ну и гору на работу. Так. Вот такая лесенка. Дом небольшой, но, ребят, мне для моей семьи это лучшее. Лучшее, что могло быть за 1 миллион рублей, поверьте мне. Потому что брать ипотеку, я хотел брать ипотеку, я бы отдавал ее 30 лет. Жил бы, жил бы как бомж, просто в 40 квадратных метрах, блин. А тут у меня, извините меня, полноценная земля. Земля, лес и просто, ребят, ну просто вы сами представляете, какой-то размен, да? Вот, смотрите, тут можно с утра прям сел, сел вот так вот, ать! О, и кайфуешь, кофе пьешь, птички поют. Э, ребята, это лучшее мое уважение в моей жизни на самом деле.